Человеческие способности можно развернуть, магические способности либо есть, либо нет. Во-первых, для того, чтобы чувствовать все на достаточно высоком уровне, зависимости от того, кто тебе транслирует и как, нужно иметь высокую чувствительность тела и сознания. И мы уже с вами говорили на самом первом в о том, что на стихийном петербурге успех ждет того, у кого эти качества есть экстрасенсорное восприятие мира, то есть сверхчувствительность. Если этих качеств нет, ментал все равно будет мешать. И очень, очень сильно мешает. Здесь надо понимать, когда вы себя будете искать немножко в другом мастерстве, немножко в другом поприще, этим делом вы просто заниматься не должны. Второе качество, которое символизирует вам, что вы не должны этим заниматься, это скука, которая появилась к середине второго упражнения. Вот у тех, кого она появилась, вы тоже должны помнить, что вы не будете тратить время на эксперименты, Потому что тот, чье это дело, действительно дело по природе, с каждым шагом, с каждым упражнением испытывает дикое чувство Завтра еще, еще, еще, в зависимости от того, получается, не получается, не имеет значения. Дайте мне еще партнера, еще партнера, еще партнера. Я хочу наработать эту карту, я хочу видеть смысл, я хочу это все рассказать. Если начинается скука, значит, опять же, это показатель. Целительство это та же не ваш стадианта, вы должны искать себя в другом магическом мастерстве. Пусть вас это не удивляет и не огорчает. У меня очень часто на занятиях сидели профессиональные доктора, которые скупы начинали испытывать, профессиональные, некоторые даже вот с такими степенями. Мастерство и образование это разные вещи. Можно уметь, но не хотеть. И тогда умение ни к чему прилагаться не будет. А можно не уметь, но хотеть и всего достичь. Можно не иметь никакого образования, но при этом иметь врожденную склонность. И тот, кто имеет врожденную склонность, лечить будет лучше, чем у кого три образования разного уровня. Но тем не менее, даже несмотря на то, что ситуация выявляет для вас склонность или не склонность заниматься этим делом, нам все равно надо быть элементарно, чтобы вылечить себя, хотя. бы. Потому что вот у целителя есть такая особенность. Он может вылечить кого угодно, а у себя, к сожалению, нет. Вы знаете почему? Потому что он не может правильно себя диагностировать. Диагностировать всегда может кто-то другой, который способен войти в крест стихии и считать твой дисбаланс. Болезнь вызывает дисбаланс. В целительском теле тоже бывает болезнь, которая вызывает дисбаланс. Может ли целитель в этот момент быть уверенным, что он находится в кресте стихии? Ни в коем случае какая-то стихия будет стягивать внимание на себя, проецируя проецируясь болезнь. болезни, начну кто-то, коллега, да, который сумеет беспристрастно сказать, у тебя много такой-то стихии, у тебя мало такой-то стихии. И вот обладая этой информацией, целитель уже может в себе лично добавить или убавить определенную стихию. нужен можем, можем диагностировать. Поэтому обладая вот этим навыком, который, если вам это необходимо, нужно будет довести до совершенства. А до совершенства он доводится только практика. Если вам это необходимо, вы его доведете практику, хотя бы возможность диагностировать. Да, Я не говорю же о возможности лечить кого-то. Если моральные этические нормы не дают вам возможности видеть в человеке не человека, а сосуд болезнью, то вам тоже лучше прикасаться, не прикасаться к этому вопросу. Просто не прикасаться. Никогда. Да? Потому что есть определенные критерии работы. Раньше, еще до недавнего времени, еще в советскую эпоху, но вообще-то еще раньше, еще во времена Парацельса и Алицина целители не напрасно давали кля клятву, клятву Гиппократа. И одно из элементов этой клятвы было уверение бога Гиппократа, потому что они будут лечить вне зависимости от того, кто перед ним. Расшифровывалось это обывателями как нестяжательство, да, элемент нестяжательства, но на самом деле смысл в этом был другой. Целитель остается верен своему предназначению, то есть он борется с болезнью, а не с тем, что ее эту болезнь он не забирается, В общем, короче говоря, врач не должен лезть в политику, он должен лечить, а не бороться с злом этого мира. Но практика есть практика, и если вы хотите добиться устойчивого результата, вы должны практиковать. А практика возможно, вот только здесь. Поэтому будет очень неплохо, если хотя бы раз в месяц вы будете встречаться ради этой практики. тренироваться, Просто тренироваться друг к другу. Коллегам в интернете я сейчас понимаю крайне непросто, потому что у них там пары нет. Как хорошо сегодня на форуме сказала одна фрумчанка. Когда ее спросили, а нет ли у меня в городе занятий, она говорит, у нас в городе есть только центральная улица и никаких занятий у вас нет. Вот вам, коллеги, не очень сильно повезло, потому что у вас, видимо, центральная улица есть, а занятий у вас нет. А вот у минчанам повезло больше. Пользуйтесь, пользуйтесь. Вы есть друг у друга. Если вам нужен результат, вы его должны получать. Получается только практика. Вот Опять же, продолжая эту самую друэгическую традицию, когда ученики выходили уже, что называется, на полевые работы да, и по парам, по тройкам ходили, по деревням, по весям, практиковались друг друга, потом также считывали вместе, да, берут клиента, да, все втроем садятся и начинают раскладывать его карту. Да, и тот консенсус, к которому они приходят, скорее всего, это будет вести для них это было как лабораторное испытание, как лабораторная работа. Понятно, что денег они за это не брали, да, а благодарные селяне таскали куром, яйками, молоком и прочими приятными для животка вещами. Отсюда, кстати, и пошла традиция, что целители, целители и колдуны не должны брать денег, они должны брать натуру. Они не должны брать, это просто традиция такая, так, так сформировалась. Потому что без, бедным студиозусом тоже что-то нужно было кушать, они были сильно худы. А, ну, вот пошла такая традиция, которая уже потом сформировала, скажем так, выбывательское правило. А на самом деле повторяет, да, тем же самым студиозусом а, им было совершенно наплевать на того самого селянина. Они занимались практикой, они получали опыт. Селяне, понятно думая, что о нем заботятся аж три доктора, чувствовал себя очень значимой Вот Его, понятно, в этом деле никто не переубеждал, а напрасно, потому что потом это все заканчивалось поджогом барских усев. Но мы с вами продолжим нашу работу. Смотрите, сколько людей, столько и мнений, но все-таки всегда существует общее пересечение. Для того, чтобы правильно диагностировать человека, не следующего абсолютно в стихии, его нужно заставить думать о своей болезни или попросить это сделать. Человек, думающий о своей болезни, сразу скатывается в экстремальное состояние ее присутствия, то есть все его стихии выпукло становятся, а недостаточны, соответственно, укор. И это диагноз сразу видно экспериментировать. Главное помните, леча физическое тело, лечить его можно только физическими методами, причем теми же стихийными методами. Но не только в этом. Когда лекарь, целитель, подбирает травы, ингредиенты, он прежде всего расценивает эти травы и ингредиенты по преобладающим в них стихий, соответственно подбирает эти самые ингредиенты по тем качествам стихий, которые нужны, соединяя их вместе. Это универсальный травм, универсальный дельюар, это уже совсем другое. не только в человеке это все проявлено, да, а какой сбор травм и природных компонентов надо вместе соединить, чтобы получить антидот его яда, потому что дисбаланс стихий это яд, нож антидот, антидот всегда хотел положить. Я искренне буду рада, если эти качества у вас проснутся, Если проснутся вот этот чуй, что нужно. Под каждую болезнь всегда индивидуальный сбор. Под каждую болезнь индивидуальные качества внешних природных ингредиентов. Как это делается, я вам сказала. Большему, чем я научила вас, научить не могу, потому что в целительстве я не мастер. не мастер передать искусство может только мастер. Но если вы понимаете, что это ваша стезя, и вам хочется продолжать учиться, ищите мастера или учитесь сами. Учиться самому всегда дольше и тяжелее путем проб и ошибок готовых рецептов вам никто не скажет. Но начальный инструмент у вас уже есть. Если захотите, начнете с этого. Основы целительства на и традиции строится на правильном понимании взаимодействия стихий. В они циркулируют по кругу, но по телу они циркулируют по тонке тела. Соедините это. Разбирая каждую конкретную болезнь, вы должны понимать, она будет действовать по тонким тела. Возбуждая физическое тело, определенных стихийное, Сила, вы должны понимать, пойдет воздействие не только по стихии, по кругу, но и на более нижнее тонкое тело. Она тоже придет в процесс изменения. И вы это должны учесть. Вы это должны учесть, что много воды будет гасить ваш огонь. Но воды в достаточном количестве будет пара подниматься в ментал. И ментал начнет размягчаться. А если этого пара будет немного, то этот пар вместе с водой сконденсируется в землю, и земля будет размычаться. И то, что для одного будет яд, для, одного будет, для другого будет лекарство. Все зависит от дозы. От дозы стихийных компонентов. И вот эту качество, дозу стихийных компонентов мы с вами будем хорошо и подробно изучать на следующем курсе. Дозы. Но для того, чтобы вы подготовились, помните, ваше сознание должно быть немножко пошире, чем оно есть сейчас. А значит, соответственно, эта практика, которую мы давали вам внутри стихий, вы должны будете ее в течение года отработать. То есть расшатывать каждой стихий свою явесь, делая ее все шире, шире, шире, шире. Как только вы будете добиваться устойчивого эффекта, и вот этот эффект начнет проявляться ярче это всегда, -то. он начнет проявляться ярче. Когда вы будете экспериментировать на клубе еще раз, да, для вас важна карта ощущений. Тот, кто возбуждает стихии, не чакры начинает трясти, а погружается в состояние стихии. Чакры ваша здесь совершенно ни при чем. возбуждая чакру, вы возбуждаете например, астрал а не воду, а другой ваш, Оппонент астрал будет воспринимать как излишний огонь, поэтому вы говорите, я возбуждаю воду, а ваш оппонент говорит, да какой же это вода, это огонь у меня. Да, понимаете, насколько важно погружаться в стихию, а не э, традиционно э, акцентировать внимание на начала? Соответственно, когда вы, у вас происходит резонанс по какой-то чакре, это тоже вовсе не значит, что именно эта стихия пришла в возбуждение. Вы должны смотреть не на чакральную свою реакцию, а на карту стихий. Ноги заломила, ухи заломила, пальцы заломила. Вот это вот самое главное, а не чакра, которая пришла к возбуждению. Чакра это вторичная ваша реакция на землю, которую подает мне окружающая реальность, я обычно реагирую астрально. То есть это, это просто ваша реакция. Причем я астрально реагирую только на Землю. На все остальные стихии я не астрально не реагирую. Значит, у меня, если у меня пошла астральная реакция, это не значит, что у меня воду дают. что Земли переездут. Слышали? Да? То есть этому вот, это, вот этой своей карте надо доверять. А чтобы ей доверять, надо 20 раз делать, упражнение, 30, 100, 1000. Чтобы ощущения шли. Насколько это важно, вы только что увидели при практике, но еще более важно, насколько вам этого хочется, потому что если вам этого не хочется, то не надо. а вот если хочется, не изучите возможность, цепитесь в бультерьером Вавы найдите, сделайте так, чтобы она собрала всех стихийников на занятия, чтобы вы имели возможность практики. Это зависит того, только от вас. Угу. Коллеги, все ли вам понятно, с чем работать? Вопросы. А Помогайте друг другу. Помните, да, Всегда школы, они для того и нужны были, чтобы помогать друг другу обоевать первичными знаниями.